Здравствуйте, в эфире Школы студии Киры Собот. И настало время для лунных пешек или лунного гороскопа на период 31 января по 14 февраля 2022 года. Месяц назад начался новый 2022 год. Будет удивительный год. Код года заключает в себя три двойки. Год интуиции, острых реакций и осторожности. Год, когда следует сохранять спокойствие и быть дипломатичным, так как будут неожиданные агрессивные провокационные ситуации как в окружающем мире, так и при личном общении. Если вы будете включать голову во всех острых ситуациях, тогда будет меньше ссор и конфликтов. 1 февраля вступает в свои права год черного водяного тигра. Китайцы говорят, что 12 месяцев 2022 года будет динамичным, непредсказуемыми, и это год новых начинаний. Встречать или нет год тигра решать вам. Но можно взять в свою жизнь несколько красивых традиций, связанных со встречей китайского Нового года. Тем более ряд традиций, связанных со встречей Нового года, совпадают вам. Обязательно наведите порядок в доме, на кухне. Поменяйте постельное белье и кухонные полотенца. Украсить входную дверь венком или фонариками. Можно повесить на входную дверь красный фон, сделанный из любой ленты красным цветом. Это маленькое действие поднимет и вам настроение и даст еще один повод для встречи с близкими и друзьями. Также начинается месяц. 3. В этом месяце проявляются новые размышления о несовершенстве окружающей мира. У вас могут возникнуть ощущения опустошенность, чувство безысходности бытия. Но именно в этот период не следует поддаваться негативному гряду, а необходимо успокоить и настроиться на позитивные стороны нашего бытия и ресурсов жизни. Изыскать внутренний потенциал жизнеспособности и жизнеутверждений и самосозидательным В период пребывания Луны в знаке Рыб люди часто погруждаются в депрессию, гумение и задумываются о четности Но именно в этот период, когда и Солнце, и Луна набирают свои силы, следует, сделав анализ то, что решений событий, переключить все свое внимание на созидание сотворения событий годы. Сейчас период, когда и солнца и луна идут в рост, набирают свою мощь и дают энергию весне, по дороге, и исполнению желаний. Именно этот период самый благоприятный для хортистов своих планов и намерений. Начало китайского года совпадает с малой. 1 февраля это первый лунный день или нулевая энергия. Это самое начало нового действия первого лунного дня. День очищения и молитвы. Начните новый этап своей жизни с мысления про периода Нового года. Оцените все свои поступки неподзято и спокойно. Помните, этот день является днем начала. Начало нового периода впереди у вас на 15 месяцев. Сегодня вы можете посеять зерно, которое прорастет и будет питать вас все 12 месяцев. Если хотите пожелать благодатные плоды, полновесные и щедрые, проведите первый день нового цикла в о прошлом, в очищении и покаянии. 2 февраля начинаются вторые лунные спутки. Этот день благоприятный для осознания своих планов и желаний. И используйте силу этого дня для того, чтобы мечтать еще раз. осознать силу своих желаний и намек. 3 февраля энергии пока снижут, но скоро они будут очень ощутимы. В эту ночь на ней появляется тонкий месяц и с этого дня начинается прилив энергии. Будьте энергичными и активными. В сфере здоровья. Если вы чувствуете упадок сил, тандру и решили взять передышку, то следует уединиться и немного побыть в одиночку. Но при этом не следует сильно погружаться в это состояние. Не устанавливайте сами отрицать эмоции. Просто следует понимать, что в этот период многие из нас могут жаловаться на эти причины страха, могут быть панические атаки и бесстойки. Острые чувства беспокойства, хандра и платсивые настроения могут вести на депрессию, но не следует долго находиться в этом состоянии. Ведь именно этот период дает силу вашим намерениям и выполнить план, желания, и мечты. Посмотрите комедии, пообщайтесь с единомышленными близкими друзьями и учитесь управлять своими эгоиатами. Можно сходить в баню, в сауну, дать себе физическую нагрузку. Иначе энергия, накопленная в предыдущий период, и не была неизрасходована, израсходована, вред вашему здоровью. После 6 февраля следует уделить внимание в системе. Можно делать дыхательные практики и упражнения. 12 февраля день мощности сексуальной энергии, энергии гондолитов. Неверное использование этой энергии может привести к болезни спины, поясницы, копчика и тазобедренных стал. В этот день хорошо начинать голодать сутки или трое. В сфере любви. В этот период следует оставить своих мужчин в покое. Они в этот период очень напряжены и могут остро реагировать на любое слово. Дайте им заботу и внимание, но не досаждайте проблемы. Этот период длится буквально несколько дней, а потом все придет на норму. Скоро наступит период самовыражения, проявления заботы о близких и любви. В этот период просеяно внимание и детей, Не оставляйте их из присмотра. Могут быть травмы, падения и ушибы. Будьте внимательны, когда рядом с вами дети. Позаботьтесь об их безопасности. Спереди. На растущей луне, особенно в период влияния растущей энергии, грузов и солнца, луны, можно проводить самые разнообразные техники, практики, включения действий. Исполнению планов, и магических атрибутов и талисманов. Именно в этот период мы способны использовать сакральные знания по созданию сильнейших талисманов для плечи. 4 февраля 2022 года в школе студии пройдет практику чаши благодати. Чаша благодати является родовым сакральным активатором и талисманов. На практике вы создадите свою личную чашу благодати на родовыми знаниями и опытом. Получите важные знания по созданию Чаши Благодати, которые дадут основу новой традиции вашему роду. Вы не только сами будете использовать эти знания, но и передадите своим близким потомкам. Наполните свою Чашу Благодати личными желаниями, которые успешно активируете в общем поле мастеров и единомышленников. Чаша Благодати притягивает не только деньги, но и дарует здравия и Чаша благодати является талисманом, который является вашим помощником, который нормализует все три сферы жизни и дарит новые духовные, материальные дары и предложения. Чаша благодати является неисчерпаемым источником спокойствия, здравия и хорошего настроения, повышает внутренний потенциал человека, развивает творческие способности, усиливает личные способности и врачи. Приняв участие в практике, вы привлечете новые источники денежных предложений и возможностей. создадите благоприятные события в своей жизни не только в 2022 году, но и на десяток лет вперед. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч!